Клево всем, друзья. Совершенно неожиданно для себя я попал в конкурс рыболов в Кубани, форума Кубань.ру на лучшего рыбака Кубани. И среди нескольких рыбаков стал лауреатом премии, получил приз за как лучший рыбак Кубани. Огромное спасибо за доверие. И мне вот прислали вот такую посылочку, Долгою не мог получить, работа, командировка, снегопад, все никак не получалось, все-таки доб добрался, получил, вот снимаю отзыв вам, ребят, огромное спасибо, давайте откроем, посмотрим, что мне прислали, очень-очень интересно, так, мой рыболовный дневник, ага, вот такой интересный дневничок, где можно отмечать свои рыбалки, где можно записывать температуры, погодные условия, чтобы потом была возможность сравнить. Спасибо, очень прикольно, возможно, буду этим заниматься. Поводочница Станфо 20-сантиметровая. Огромное спасибо. Поводочниц много не бывает. Теперь есть где мне хранить поводки для донки и для маховой плавочной удочки. Я их храню в 30-сантиметровой поводочнице. Не очень интересно. Занимает мало места. И не нужно 30-сантиметровая поводочница для этого. А 20-ка 20 то, что надо. Огромное спасибо. Вот. Вот такой значок. Зачетненький. Так, а это что? Ой, отличная вещь. Очень-очень нужная. Особенно, когда нужно подмотать бэкинг на катушке. Это вообще целая проблема. Мотай туда-сюда, не зная на что. А здесь вот такая приспособа. Давайте достанем. Вот такая штуковина. Тут инструкция. Такая вот. Как-нибудь сниму отчет по ней, отзыв свой. Классная вещь, очень нужная. Потому что все рыболовы знают, какие проблемы, когда шнура становится меньше, надо подмотать бэкинг. Как несколько раз приходится туда-сюда перематывать. С этим, по, по идее, должно быть проще. ребят, огромное спасибо. Спасибо за доверие. Буду продолжать выкладывать отчетики и видосики на форуме.